Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, идем, джем, дяда. Че, кто вы, маньяк? Ну, пишем раз, два, три. Почему ты запустился уже? Да, я Женьку убил. Да, подожди. Мы же играем, там спец. А да все равно камеру можно писать. А почему я так долго загружаюсь? Ну, раз, два, три, пишите, кто... Да я еще не запустился даже. Давай с тобой камеру. А, вот. Да у пидоры. Женька, нажимай. А, я за террориста, блядь, зашел. Только. Давай. Искипнись. Я маньяк. Идите сюда, твари. Жопочка! Экзит. А что, сюда можно попасть? Не, э, вы слышите, там можно попасть. Беся, бейся, малышка Чё? Он бесконечный, кстати, все, все, все бесконечно, так что как бы нормально. Сейчас я разобью, подождите Нет, еще не выпустили не Все выпустили Где вы? Как ты туда попал? Ты ч питор? Опа! Иди-ка сюда! Джеки! Да. Джеки крита! Дима, не чирк не или? Не чирк! Не Дима! Не Дима не чирк! Или шутка! Я тебе сказал, чирк шутка, или шутка. Шутка, шутка, шутка! Так тормози! Но. И синичка летала. Но ей. И... Так прикинь, вчера ебались и получился скворец. Ладно, беги. Подожди, конечно, сойдт. Раз. Два. Три. Пять Четыре. Пять. Шесть. Да какой? Пять минут ты ч? Вс, давай, давай, давай. Беги, беги. Ебан Не понял. Как я сюда попал? Не понял. Я а, я бутылку выпил. Здесь бутылка стояла. Я тоже его. Е а а а а я так понял. Е... Еман! А как я здесь оказался? А как я здесь оказался? Так, ладно, пойдем по попутешествуем за ним. <сOR> так, <сOR> сюда. <сOR> сюда. Там есть? Дайди ты в жопу со своей улицы. Серьезно, как отвечаю, выйди улице, посмотри на ты скворечник, ты где там сидишь? А че я 200 хп сразу? Ой, пидор... Я нашел нычку. Потому что ты маневиком следующий будешь. Да я не понял, а как так? Чего, блин? Понял. А? Я, Я походу догадался, в тролль ТП. Иди, да иди ты, иди ты в жопу сошл. Вот а Где? Но. повернись чуть-чуть левее, вот, смотри наверх. Я вижу тебя! И... Петух! Сейчас А я нашел телепорт, который... ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху а шот, я здесь блин и а где же это может Но быть нычка да где раз Через час я тебе полтора будет дома. А? А ну, вот это прикольная нычка Я в гостях. Бля, я нычку на нычке нахожу, блядь, ⁇ баный рот. А где? Ну, я где-то был, 9 до... А? Ну. Я еще одну нычку нашел, видишь? Эй, ты охуел! А ну-ка! А ну-ка! А ну-ка, не потушить! Не потушить, сказал! Да, <смех> <было>? <смех> да не, я просто говорю, не потушить ничего! Дай-ка глазок буду поглядать я подгляну Выпустите! Оглоеды! Голодные! Выпустите? А, вот а я знаю вот сюда вот как мы нычку вот эту попасть Не скажу Найду жопы на обоим Петушки О, вы, петушки Опа Черка или, или желание? Не помню, как я, вверх. я тебе сейчас скажу Чирк давай я тебе спальню, или шутка давай Сверху. давай над тобой. Но. Но. я тебе сказал я же тебе правду сказал вон он сидит нычку покажи где он сидит ну, посмотри, да я знаю что он там наверху сидит ну, нычку покажи я не знаю, так покажи именно, куда он бежал? Куда он бежал? Я тебе сейчас чиркал. Сейчас ты труповодишь. Давай, давай, давай, давай, показывай, показывай. Я тебя не режу еще, одна, одна чиркалка тебе. Я тебе не мешаю. Давай, давай, давай. Давай ищи. Петуха. Давай. Показывай. Вот он, петуха, время тянет и все. Подожди. Я тебе сейчас рякну. Давай быстрее. Вот петуха, съебался сразу. А, откаты? А? Откаты работают. Петушара. А жокие копс, да? Опа. А в не ⁇ попасть, сюда нельзя так-то через эту крышу ебать. Я спас ⁇ Он меня убил. Да? Блядь, я на тебя... А, я на твою! Попал попал да? на а я знаю эту нычку знаю знаю, знаю. Знаешь, но... ты в этом уверен? Да. Блять мне в ту нычку Блять мне в ту нычку чуть-чуть попало Нет, я знаю ее. я в нее попадал, только не помню как, где-то здесь, да блять не в ту сторону, а ты чё уже съебался оттуда? Вытурную, короче, да врёшь ты мне все, блядь! Отвечаю, я нашел лыжку, светлый, Собака сатулая, <свят> слышишь же, что ты бьешь стёкла? <свят> Ё! Не в ту сторону попал. Димка Петух, я же слышу, что ты там. Я прекрасно за тобой сейчас сжерся с жопу. Поздняк метаться, все, да. Поздняк метаться. Ждем. Мы ждаем добычу, он который бегает, я ее вижу. А чё ты туда бежишь? Там нычка есть, я знаю. Нимка, ты эту нычку знаешь, начальную? Как мне попасть? Я попадал. Врёшь. Врёшь. Я кстати в твои нычки все две попадал. Я сказал, чирка же или желание? Ах, по петухи. Я что-то в другую сторону, короче, вот сюда. Там. Потом спустился в дырку, там на улице дырка. Да, вот в эту дырку, короче. Спустился, опустился вниз, повернул, кор... короче, налево. Потом побежал прямо, поднялся по третьим ступенькам. Я понял, где-то внизу шаркивается долбаш шар. Я а, запутался вот, вот. уже. Найду жопу отрежу. Да, я в мир убедился, вот здесь, вот. <смех> а чё-то убегать сразу Так чё-то врёшь то, а я убегать, убегать собрался Да. Надо вряд ли сейчас Димку найду. А? А я нычку нашел. Здесь ныкается, слышишь, шоу А как туда попасть? Ну, вот она да. же это И как-то? ёп! Банрот. баный -э рот, я, -бан -э я нашел нычку. Филиппо? Нет, я сюда знаю, как Филиппо? на фасад попасть. Внутрь этого. Черепка. А? Что здесь? Тух. Опять ты нам наверху. Откуда ты там не аж? Вот я скажу, что... Шука, я не вижу его. Ну, как, в принципе, Да петух ты, а, баный! Я не помню, как я сюда попал. Вот в этой Я уже вот честно скажу, больше тех, к которым мы карты играли, я уже не все помню. Я видел, как ты падаешь сверху. Вс. Теперь не я, маньяк. Жека, меняйся со мной. На, на М нажми. Английская М. Мягкий знак. Нимка, ты учитал, <потвижение> попадал? <потвижение> да я Не, ты маньяк <потвижение> Да петух ты, Женя, блядь! Я здесь! Да-да-да, на, -на, -на, -на. жжжж, я так не сегодня торможу. Да я здесь все, ты знаешь эту нычку? Знаешь нычку это? Давай попробуй. Давай, давай, давай, давай, давай. я сейчас здесь сижу. Я буду все это время здесь сидеть. Нет, он еще не вышел даже. Попади пойди сюда. Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля Ты знаешь что это Smoke. Смог flashbang. Димка. на стороне. Че, у вас лепяшки я там? Хуяришь? А, -а, -а, -а. Нет, у вас. Есть. Вон он внизу бегает. Угу. Вот одночки не знает. С... Куку. -ку. <шел> а ты как там оказался? Зато я знаю, как этот этот попасть. Вперед Вперед Я же не вижу Он скоро ко мне попадет, так что я бегу Да ты заколебал, Димка Но тут везде барьеры стоят. Да, Даже вот с этой херни. Вот с этой херни. Вот я все встаю Ты не запрыгнешь. Прикольно, да? не угу. А, подсадка, давай. А ты что на меня? Я, я еще не встал. Ты знаешь, как внутрь попасть в вот этот сладок? Нет, я Ты видишь его? Нет. Ну, а, нет, он внутри этого дома бегает. Ну, там, да. А, а как ты там оказался? Меня видно. Видно? Видно? Да. о! Я чердак какой-то нашел, кален. Отвечает. Колен, прыгай за мной. Сейчас, подожди секунду. Нет. Я попал, я попал под жопу. Да. да, сучка. А, я здесь знаю, я сюда попадал. Я-то думал это ты там тут раз был. Не-не-не-не. Кстати, я сюда телепортировался к тебе в тот раз. Да. Да-да-да. Вон а на все штук 7, 8 остальных я не поехал встречу. Не нашёл... Знаешь, что это вот чердак? Я вот здесь вот знаю, как туда попасть. Туда? Да. Нет, тоже он... да. Никак. Нет, он туда не цепхался. Вон, видишь, урна урна Урно. У нее прыгает. О, не хуясе, да? но я не думал, что он там будет, этот, шаром чё, убежал? где-то есть скажи мне, братцы это в здании? или на улице? седночки внизу ещё а где игру? внизу, это насколько Flashbang. сам внизу флэшбэнк. Да. Ну заявится, что это фиги нет, потому что когда падает, короче, вон он нет. Да. Мне тоже нравится. Мне кажется, у меня самая беспонтовая нычка. Смотри. Да, я вижу. Я там да. сидел, кстати. У одной такой нычки есть телепорт. Здравствуйте. Можно вот так прыгнуть. Да, да, да, да. Я его увидел, хорошо? я Нихуя себе! Димон, здесь вот в эту нычку я знаю телепорт. Димон. Вот в эту вот нычку есть телепорт. Да? Да? Я ее знаю. <мел clapping> Нихуя себе кого-нибудь пишут. Женя, дифюз. Нахуй нет, не лезь туда, не лезь, не лезь, не лезь, Женя, пожалуйста. О, фух, не туда. Фух, я раз. То да он промахнулся, смотри. Ну, О, он, он на тебя смотрел, нет, пиздец. Нет, нет, он прошел меня спокойно. Да, да, да, да. Он, он, он на тебя вообще посмотрел такой и пробежал. ]那我們. Дима. Наебал. Не, я, короче, вот в эту нычку пойду бежать. Вот здесь. Вот она. Нычка, вот она. Да, вот. Вот сюда! Да нет же, блядь, там экзит есть. Ну как хочешь, налюбил тебя там, блядь, маньяк. Вс. Димка, а я теперь смо... Димка, да он меня не найдет здесь. Ну ты же следующий маньяк. Да я знаю. Да вот, вот вот, вот, вот, да, да, да, да, да. Подожди. Секундочку. Да я знаю про эту нычку, я сюда и бегал, когда тебя хуярить хотел. Вот я на ту попадал. Я вот в середню попадал. А? А? Ну почти, да. Вот смотри, смотри, смотри, смотри, он, он прям. Он смотри, он. Он... он смотри, он сверху. Прикольно, Бля, он мою мычку, нычку спалил. Не? Да? Да. Бля, почти в голову попал. Вот петуха. На ч ⁇ забьемся? он мне никогда не даст больше. Не Я знаю. На ч ⁇ забьемся? На ч ⁇ На ч ⁇ На ч ⁇ на, на На ч ⁇ На ч ⁇ На ч ⁇ На ч ⁇ Ты на ч ⁇ На ч ⁇ Ты на ч ⁇ На ч ⁇ на ч ⁇ На Давай на пиццу. Да, я тебя вижу. Вот, вот, вот, вот, вон тот. А мы там сидели. А ты Надия. Мы-то знаем двоем. Да? Димка, Димка, беги, он на тебя свалился. Да. А ты там где? А, я понял. <свyt> <свyt> <свyt> Нихуя себе. Он за, он за тобой, вон он, вон он, он наверху. Дима, беги. Жака, петух! А он свалился... Он свалился один. О! А он тебя не нарвался! О, промахнулся, короче! Ебать, я свалился! Блять, я пошел... Блять, я пошел... я Блять, я его я, я за... А как ты туда попал? Это как? А как ты туда попал? А откуда? Да? А, А, нахуй! Иди, да! Флэшбэк. Я сам не понял, как это произошло. Флэшбэк. Бля, я лох. Смок! Дима, я лох! Флэшбэк. Да вон он, не стоит, смотри! Наебал! Бля, ебаный рот. Оо, Да, я Димка, я сижу, короче. Да, блять! Димон газ, Димон Газ, Димон Газ, жопочка горит. Да. Фу, я съебался оттуда. А он не найдет это место, где я сижу. Я вон, Димка. Это я здесь сижу. Пойдешь это, Ничку? Дима, стой, стой, стой, стой, стой. Да-да-да, я здесь, я здесь. Тихо-тихо-тихо, только на экзит не попади. Он не понял. <Matte Aleaya> 되게... sal Да-да-да-да-да-да! <smartens> <Kartaces. days> <maiden> Бля, э, Женька сверху, э? я сьюбуюсь, нахуй, ага, я тебя вижу, иди в пизду, он за мной, он за мной 5. Вот иди ко мне, вот, вот, тупо, блядь, тупо. Пока нет, да. да. ебать нычка, нахуй. нычка. В В Его, я победил, Ура. Я Джеки слинял! В тебя... А? Понял. Я в нычка, в нычку, в нычке. В нычке, в нычке, в нычке. Да. Ебать на нычку нашу. Да? Да? В Нахуй! Димка! Я хочу опять эту нычку найти! Все хуйня, иди пиздуха. пиздух! Ебать нычка, в нычке, нычка, нычка! Ты прикинь! А. Я тут спрятался, охуенно! Кто, -то спрятал, охуя, нахуй. Что, я? Ау, меня не найдет! Да я не прятался. Я спрятал за шкафу! Найдешь? Димка, нычка, это знаешь? Нычка, нычка, нычка, нычка. Я вот хочу ее найти. А, эту я нашел. Я вот хочу ее найти. Да, я знаю эту нычку, блин. Уфлычка, блин. Какую? Да. Вот эту. Вот ты вначале садись, не увидишь, где я. Я это знаю, Ничка, уже давно. Я с самого начала ее узнал. Найди. Эй! Ну-ка Ну-ка выключи каку Как выключи? ну уклип, выключи Хаку! Я видел твою кошку Смотри! Я узнаю. На -стал, Ищи, где я? Ладно Я нашел свою мечку, внучка, внучка, внучку О! да опа нычка в нычке? серьезно? Да, а -а -а, ты в неё зашёл? еабать Сери... <музыка> я даже не знал что ты там баный рот Серьезно, это та нычка в нычке JENять Нихуя себе склад! <звы> Ай, я просто, знаешь, я даже не знал. Дальше просто. Димка, я даже не знал. Я даже не знал, я просто в нее зашел. Ебать! А че, дальше там нету никуда? Там же где ты? А как ты там это этом я нашел-то, бля? А где? Нету? Там есть вот я я все там уже прыгал. А, нашел! Нашел, нашел! Е... Димка, только не убивай, пока я ищу тут еще. Нихуя тут ты! Нихуя себе! Я нашел, Димка! Я, я нашел то место, о которое ты говорил. Да-да-да, я все нашел да пиздец нычка в нычке, в нычке. нычка в нычке блять перенычка блин ёуу перроны надо насос я даже не знал я не нет я мимо Димки пролетел короче пошли на юг Да, пипец, я даже не знал. Нычка за нычкой, блин. Опять да? Я даже не знал, я просто туда зашел, как это. О. В игонычку прикинь забежал, меня э, захуярил Да, да, да. да Дима! Ёпчу шулык, ты что там делаешь? Здесь, здесь есть Блин, ну вот это прикольно было, прям при Женьке такой хуяка съебался в этот момент. School, 5, а, ну вс, я в нычке-в нычке сижу. Димка не найдет. Да. Нет. <craft> <them> <taughtcausearios> нычка зашел, выйти нельзя. Чего, блин? Жека, я в ловушке, короче. Нет. <laughs> вот сюда заходишь, выйти нельзя. Это как? Джека, ты знаешь где я? Реально это ловушка, нычка. Я прям слышу Димку, как при моим ушам бегает. Кстати, я на чердаке, Дима. На чердаке? Да. Только в какое место я попал? Хуй пойми. Экзит есть, а выход только один. Если ты оттуда выйдешь, мне пизда. А как тут? Я слышу, как Димка прям передо мной топает. Не, не, не, это не ты. Я слышу, как ты бегаешь. А от который прыгает, топает, я слышу его. Эй, я Выхода нету. Вот такая же хуйня и я. А как ты вот это жопа. Нет. Ну бля. Сиди там. Ну, смотри. Сейчас. Я тут нет. Можешь Где? Вот. А, здесь выход вот. Где? Вот тут? Да. Опа. Ты ч? Ты не знал? Да. Тут же поднялся, тут же отпустился. Димка. Прям передо мной бегал, прям не видел даже, что я там. Прям перед твоим лицом сидел. Да топать! Дима, ты меня сейчас оглушишь. Хочешь звук? Хорошо. И я не могу. Давай я да, Дима, блин, успокойся. Успокойся. Пьяный душа. Сейчас попрошу, чтобы мама Таня увезла. Таня Ой. все, Женька маньяк. А, я перехожу, да? Да-да-да-да. На Да. -да, -да, -да. да. With... Алло! Скажи, может Димка задеть чуть-чуть? Выпивший. Либо... Ты дурак, что ли? О, чуть -чуть. Короче, я свою пуплычку побежал. Все, я телепортнулся, видишь, чердак. Да. Я маме не могу дозвониться. Я в чердак телепортируюсь, и все. А, я тебя вижу, как ты телепортируешься. Минучки, минучки, минучки, минучки. Зашибись. Не, ну я занычился вообще жопа. Я в чердаке. А? Это куда ты там? я в игре. Я бы щупал. Дим, разляй пиво. Ебать, это куда? Ого! Вон а тут самую, которую ты хотел. Да? Смотри календарь мне ней уход. Сейчас я покажу, смотри. Вот он. Да? Да. А это плата. Присел, короче, щелкнул е и зашел. Да? Да. Руки? Избавлять. Ранька меня не найдет что? Я собаку. Ебать какие нычки нахожу. Кого, -то. кого -то пили, ты переглядишь? Ты эту нычку не найдешь. Я могу сказать то, что одно, оно он на улице находится. Силь. Да. Вот ведь. Да. Слово пацана. Коля! А? Давай. На кружку так <Строизм> это за что не все тоже <свят> я не Димка, -то. да я блядь как я, я как оказался в чердаке вот вот ты мне скажи как просто <свят> а <потом> вы <свят> на правую или у меня в а вот чердака вообще то там ты что заразил в левую и вправу. Женя. На. Причем смотри. Вот так, Димка, я сюда захожу, все, выйти нельзя. Видишь? Экзит только один. Все. flashbang. Я на крыше, братан. Смотри, Димка! Дима! Дима, повернись на меня! Димон! Смотришь? Да! Да! Серьезно? А как туда попасть? Там! Просто жопа! Да он у меня! Вот он! Да? Пашбек! По да? Да-да-да-да, беги гибель. Офигенно, да? Я сразу понял. Офигенно, да? Нету. А? Никто туда? Это на крышу. Понял? Да, вот он, вот он ты здесь, в этой вот части. А куда тебя-то <свист> Там же? Нет, нет, а как ты попал туда? А я вышел на него. <свист> Чего? <свист> Серьезно? <свист> а, а куда ты побежал то там? <свист> Ебать! <свист> Ну-ка. Да ну нахуй да а Куда ты там налево побежал? Ебакую я прям в панику da э Он проебал меня <navigation Kleed> Но Но. <решил> и куда? куда А почему тебя меня вот сюда только выкидывает? <решил> <сос> <решил> Налог. До <решил> свидания. <решил> <решил> <решил> <решил> Которую мы не знаем Да, минута осталась И ты следующий маньяк Что мне делать? Да-да-да Нахуй. Серьезно? В нее так можно попасть? Я тупой. Димка, вот ты шутник блять. Ноуклип. Это ноу-клип был? Я... Серьезно? Я тебе не верю. Да как я в нее? Да ты ноу-клипом перенесся, а ты, ты че? Что нет, не послужил, послужил, что что нет. Не Колокольчиком, наверное, когда, да, да, да, да, да. наверное колокольчиками пострадаешь если в это пиздобольство. Да. А ну-кася. Я посмотрю. Я да не дозвониться не могу! Алло, мам, мы себя забрать сегодня не сможем. Сегодня просто выпили. А я... Пешком, блин. Да, Таню попросишь. Ну? Где меня не дает? Покажу. Вдруг я езжу. Сам внизу. блять ёбаный рот я телепортнулся туда Дивай, иди нахуй Да. Дима! Ты врешь? Ты мне врешь? Но. Врешь! Но! Не туда. ну это все нычку знают Можно попасть? Повернись. Повернись на меня. Я даже не думал, что ты тут. Ну, ой, Женька, я тебя ХП На <связывая> <связывая> Нулевой этаж. Дима. Дима, на этаж. Жека, подкинься. Подкинься, а то я случайно долбат... Пусть Не, ну я эту нычку не знал, Серенька, я просто так наугадно и башил, слышу звук такой открылся, я думаю, ладно. А, это я, который нычку с тобой, да? А -а -а. Да я сам, Димка, был в шоке, когда я туда залез. И Димка оттуда вылазит, блядь. Нет. С бассейном я эти не буду показывать. Каким лоб... бассейном я? Дожди, дорогой! Он не с бассейном, но с этой, с этой, с лодками. Не пошла... Давай, не ну, смотри. Мне страшно, кто-то за меня бегает Бля! Димон, иди нахуй I Давай в карту или Не, Может в